Для меня никогда не сдаваться означает никогда не сдаваться. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня самый важный день. Я был вторым сыном в семье пастуха. Жить в семье пастуха означает, что у тебя нет ничего своего. Ты всегда работаешь на кого-то. Мы жили очень бедно, у меня не было даже обуви. Из-за этого мои ноги всегда были разбиты. Я помню разговор со своей матерью. Я спросил, «Мама, любишь ли ты меня?» Она ничего не ответила. Однажды я сидел и размышлял, «Мне все равно, любит меня кто-то или нет, главное, что я себя люблю». Я составил список желаний, которых собирался достичь в жизни. Это было смешно, потому что на тот момент у меня не было даже пары ботинок. Моя первая цель – стать миллионером к 35 годам. Вторая цель – чтобы у меня всегда была еда, потому что мы всегда были голодны. Моя мама готовила печенье из грязи, чтобы притупить боль от голода. А еще я хотел путешествовать по всему миру. Вот такие у меня были цели. Все, чему я научилась, я научилась, работая с Рэнди. Я ничего не знала о бизнесе. До встречи с Рэнди я преподавала, по образованию я учитель математики. Я считаю, что мы идеально дополняем друг друга. Рэнди отлично разбирается в продажах, а также он создает истории, объясняя людям, зачем им нужно купить этот продукт. Что касается меня, мне ничего не остается, как положиться во всем на Рэнди. Мы начали работать вместе, и мы постоянно находились вместе. И в один прекрасный день поняли, что не можем обходиться друг без друга. Когда я узнал ее получше, это был просто кошмар, потому что я понял, что она не может пробыть без меня и минуты. И это правда. Так, так. Что у тебя с волосами? Она делает мне прическу, готовит меня. Дорогая, поплюю на расческу, как ты это обычно делаешь. Я никогда не плюю на расческу. Мы пытались отойти отдел несколько раз. Вы знали это? Мы пытались отойти отдел три раза, но мы не знали, что нужно делать на пенсии. Потому что всю нашу сознательную жизнь мы работали. Мы сделали перерыв на год и в это время путешествовали по миру. И в один прекрасный день самым важным вопросом стал, где мы будем завтракать. И тогда я подумал, надо что-то срочно с этим делать. Если вы спросите, на что обращать внимание при первой встрече с Уэнди, я бы посоветовал вам... Не обращайте внимания, если во время встречи Уэнди будет разговаривать по телефону. Привет, Кэн. Привет, Крис. Да. Окей. Увидимся утром. Привет. Пока. Я чувствую себя медсестрой в больнице. Каждую неделю я прихожу в офис и расставляю новые приоритеты. Нет, нет, я это не подтверждаю. Что движет Уэнди? Мне кажется, ее желание быть самой лучшей и предоставлять всем самый лучший сервис на Земле. Иногда я просыпаюсь в полтретьего ночи и слышу этот звук по клавишам. Тук-тук-тук. Это Уэнди что-то ищет или изучает в полтретьего ночи. Я спрашиваю, почему ты не спишь? Ты можешь сделать это завтра утром. Мы по-своему воспринимаем наше дело. Мы не хотим получать что-то одно. Мы должны делать много вещей одновременно. Это не значит, что только Рэнди и Уэнди делают это. Это работа целой команды. Каждый из нас работает по 24 часа в сутки. Привет. Бернис работает с нами уже сколько? Пять или шесть лет? 6 лет. Шесть лет. И мы ее просто обожаем. И я очень люблю вас. Рэнди вкладывает в работу всю душу. Это самый удивительный человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. И мне кажется, ой, oh, я сейчас расплачусь, что Рэнди действительно изменил мою жизнь. Для меня самое важное, что я могу сделать что-то, чтобы этот мир стал лучше. Возможно, это звучит банально, но это правда. Мой отец говорил, все мы уходим из этого мира с пустыми карманами. А еще мой отец говорил, в жизни важны две вещи как мы относимся к матери природе, и вторая, как мы относимся к людям в этом мире. Я считаю, что я получаю удовольствие от жизни. Также я дарю радости. и мне кажется, что в мире есть еще много радостей, которые ждут нас в нашей жизни.